Mm. <laughs> сегодня отыграли финальный день RSL Open. Это очень важный для меня турнир, потому что турнир проходит в моем родном зале, где я тренируюсь э, каждый день. Вот. и Очень приятно было показать очень хорошую игру и такой результат. Вот. Тем более на чемпионате России не удалось показать э, все, на что я способна. Вот восстановилась и получилось победить здесь. Очень приятно.